Мы, господа, береницкий институт Карма йоги, курс второй. Отвечаем на вопросы по работе с атрибутами. Может быть, это не то, что вы себе представляли. Но рассказываю, как могу. Итак, был вопрос. Попросили рассказать по работе конкретного атрибута. Причем попросили рассказать не по работе того атрибута, который у меня как бы давно. А идея в том, с чего начинать. Ну, ну, вот. Ну, вот я начинаю работу вот с таким вот атрибутом. Знаете вы, не знаете вы, что это такое. В Нью-Йорке есть такая скульптура вот такого быка. Бык этот исторический, потому что, если вы почитаете Орлова-Альтист Данилов, там был синий бык, в которого хотел воплотиться Кармадон, побыть, побыть синим быком. Но этот бык... Этот бык стоит возле Нью-Йоркской фондовой биржи, там где-то недалеко. И он является символом, то есть быки и медведи. И <coughs> медвежий рынок, когда цены на акции опускаются насильно, а бычий рынок, когда цены поднимаются на рога. Бычий рынок, он становится бычьим, потому что акции начинают покупать домохозяйки которые видят, что что-то активно скачет вверх, и они понимают, что вот они сейчас, покупая какую-то акцию сегодня за 100 долларов, они как бы завтра уже утром просыпаются, и там 180 на этой акции, и они могут продать и 80 долларов потратить. И вот, ну, мое понимание бычьего рынка. А медвежий рынок, когда люди, которые занимаются покупкой акций, они профессионалы, и они как бы стараются купить по самой минимальной цене, не потому, что они хотят опустить компанию, а совершенно по-другому, потому что они хотят пробить исторический минимум. Кто не знает, вводите терминологию в Google, там находите ответ. И когда исторический минимум пробивается, то... Очень большая вероятность, что после этого график, э, график изменения ценовых позиций на акции пойдет вверх. Вот э, я начал заниматься биржей, мне давно все говорили, что давно пора, там и так далее. И вообще-то я был в Америке э, в 1990, сейчас в 2001 году и в 2008 я мог начать. И когда было грандиозное падение, там вообще все стоило копейки. Можно было инвестировать 20 долларов и сейчас получить ну, 10 тысяч. Примерно так. Когда, когда было сильное падение, по-моему, в 2001 а потом еще было сильнейшее падение, по-моему, но ну, я не помню, вот когда, то есть тогда я еще даже не подходил к этому вопросу. Ну и вот начинаю заниматься, беру 500 долларов, мой сын как бы старше руководит моими покупками. Я ему говорю, давай купим по одной акции, потому что я начинал следить за ростом разных акций. И терялся, и забывал, потому что пока ты не вкладываешь свои деньги в эти акции, то как бы ты забываешь о существовании их. Давно когда-то мы вложили в Дельту с моим средним сыном, но он тоже забыл, и в итоге компания Дельта обанкротилась. Ну и об этом даже замечательно спел Тимур Шауф. О банкротстве компании «Дельта» и пропаже чемодана, где была сотня дисков и штаны. И сумки нам еще нужны. Такая рифма «нужны штаны». Даже Тимур Шауф иногда вот на такие рифмы клюет. А вот акции «Дельта» упали вниз. И до сих пор нам приходят какие-то письма, чтобы мы поинтересовались ну, скорее всего, это какие-то штрафы и желания доложить. Докладывайте, да? Если вы не знаете, этот анекдот. Итак, вот начинаю я заниматься этими акциями. Начинаю заниматься этой бирже На 500 долларов мы покупаем разные акции, которые мой сын сказал. Там Microsoft, Palantir, там что-то еще. Потом я сам начинаю слушать. Я поставил для себя сначала 50 часов прослушать разных видео, потом 500 чтобы получить какое-то образование от разных специалистов как это делать, как то делать какая есть терминология и когда 500 часов я прослушал на интернете различных лекционных материалов по этому вопросу я начал уже самостоятельно смотреть кто на чем зарабатывает конечно когда вы читаете график и увидите что год назад эта акция стоила 20 долларов а сейчас вдруг она стоит 120 долларов и вы понимаете что вот если бы да кобы, ну и дальше эта пословица продолжается вы бы вложили купили бы там 10 акций потратили бы 200 долларов то сейчас вы бы ну вот по 100 долларов э, умножить на те же самые 10 у вас была бы тысяча ну, вот просто на ровном месте да и вот когда вы это видите тогда вы понимаете что фактически при наличии каких-то небольших способностей в плане понимания каких-то последовательностей цепочек э, вы можете обеспечить себе какое-то там существование за счет того, что вы вложили даже без предвидения конкретных дат и цифр, но вы вот чувствуете, или вы хотите, или вам бы мечталось бы, чтобы эта компания пробилась. Понимаете, когда, то есть те люди, которые в Америке там уже 30-40 лет приехали в США, у них... Большая часть пакетов в бензиновых акциях, типа ExxonMobil, компания Shell, газовые компании, нефтяные. При этом они все знают, что появилась Tesla, но каким-то образом, я вот с ними разговариваю, они замечательно ориентируются в акциях на бензиновые стаки, бумаги рыночные, но они не знают, сколько стоит Tesla потому что вот они составили пакет много лет назад вот это вот символ бирсы биржи нью-йоркской фондовой биржи. это металл это медь с латунным покрытием но по весу это точно не латунь я вам торжественно сообщаю что я же инженер-сварщик и закончил металлургический факультет то есть я примерно понимаю собственно по весу что там внутри есть в этом металлическом быке да? То есть вот это вот, условно говоря, вот такой символ. Это скорее не атрибут, это скорее всего тотем, потому что атрибуты в индусской мифологии, они инструменты. Но то определение, которое я вам предложил, оно является. То есть я покупаю какой-то предмет металлический, желательно. Или он должен быть из какого-нибудь кристалла, александрита, аметиста, ну яшма на самый худой конец, кого интересует худой конец. Конечно, сердолик, александрит, это все более благородные камни, но яшма подойдет, янтарь тоже подойдет. Конечно, чем камень дороже, первая наценочная категория замечательна, но сильно дорогие камни и кристалл в многоцелевом аспекте не работает. Во всяком случае, если вот так вот мысленно создавать что-то там. То есть для того, чтобы что-то это вмещало энергию, оно должно быть или из металлического э, какого-то наполнителя, или, или из каменного. И вот дальше я медитирую на одну компанию. Например, там компания NVIDIA, она очень перспективная, если вам нравится, если вы более консервативны, вы смотрите на компанию Boeing, BA, и сейчас компания Boeing достаточно сильно упала, вчера они поднялись, но позавчера можно было Boeing, по-моему, за 150 долларов купить, а вообще-то средняя цена Boeing, она по этому году 220 идет, а по Прошлому и позапрошлому было 440, по-моему. Ну и кроме этого, Boeing еще платит дивиденд. И вот получается, что вот это у меня как бы с одной стороны я использую вот эту вот статуэточку металлическую. Я с ней обращаюсь, то есть я ей присвоил вот это символ Нью-Йоркской фондовой биржи, который как бы вот у меня в офисе стоит. Я с ним советуюсь, я ему передаю информацию, вот как смог белье в кинофильме по Джеку Лондону, старом, еще советском, да, когда он попал и он не знает, что ему делать, он лег, ногу на ногу положил, шляпу положил на коленку, и он сам с собой разговаривает с этой шляпой, и оказывается, это приводит вот к успеху, он таки находит правильное, нужное ему решение. Вот я как бы с ним советуюсь и воображаю, что он мне может отвечать. То есть я эгрегор Нью-Йоркской фондовой биржи перевожу в эту статуэтку и пытаюсь все время поддерживать статус вот этой вот статуэтки. Я ее протираю, я о ней думаю, я все время как бы вот всю энергию финансовую, коммерческую. Ко мне ходят сюда лечиться люди, которые работают работали когда-то вот всю энергию что они тут оставляют когда ля-ля-ля-ля-ля да вот я эту всю энергию сюда закладываю и кроме этого у меня есть акции, которые я давно продал, но я продолжаю их отслеживать. И вот я воображаю, какие бы у меня эмоции били бы в голову, если бы они у меня до сих пор были, если бы я их вовремя не продал. И вот включаю их вот в эту, в эту статуэточку. И в итоге она как бы накапливает вот что такое нечто. Во всяком случае, благодаря наличию вот этого атрибутика, который... Он еще ничего не накопил, он должен, ну, при таких темпах, как я им занимаюсь, я им почти не занимаюсь, нужно, наверное, лет 10, чтобы он вошел в свою силу. С другой стороны, конечно, ну, Уоррена Баффета все, он любит, чтобы его называли Оракулом, но он как бы вот основа в фондовой биржи. Потому что те деньги, которые он сделал, и он начинал этим заниматься с 12 лет или с 10, что там история говорит. Вот у меня вот такой вот это мой Воррен Баффет. То есть сейчас он, конечно, уже пожилой, вы можете смотреть на всех этих видео, и мысль не такая быстрая. Но он столько лет в этом бизнесе, что он является частью вот этого вот эгрегора. Ворон Баффет является частью эгрегора фондовой биржи, американской и мировой. И, и он является уже историей всей этой фондовой биржи. Вот поэтому я делаю такие ассоциации. Ассоциации это не что иное, как нейронные связи. И вот эти вот нейронные связи, металл как бы их фиксирует, вода имеет память, вода их фиксирует. То есть атрибуты могут быть разные, и вот этот атрибут, он накачивает какую-то часть энергии. Ну вот совершенно новый атрибут недавно вышел, как раз перед войной. Спасибо большое доктору Лесе Жураковской за замечательную обложку если вам вы видите вот эта пещера со светом это пещера с тьмой лунным светом и между этими пещерами есть какой-то путь боги любят тайна здесь есть луна и тут этот дух луны и вот оно все идет луна серебро ступени золото то есть Леся очень красиво все нарисовала большое спасибо и вот получается что ну, начиналось все с какого атрибута? Андрей Владимирович Сидерский издал эту книгу «Технология пути». Вот тут вот на обороте его подписи, то, что он написал, аннотацию к этой книге. И вот с этим я въехал в США. И на этой книге было столько энергии, потому что 18 городов, 3000 учеников, Андрей Сидерский, издание, вот это все... И американцы когда смотрели на эту книгу они не понимая что они делают они всем не помогали то есть все кто брал эту книгу смотрел на фотографию сзади вдруг начинали мне помогать так совершенно с диким рвением каким то вот эта книга как атрибут как только она была издана, она еще силу не набрала, но я сел, раскрыл, начал ее читать, начал какие-то моменты смаковать, начал себе делать записи, что следует дальше разворачивать, меняя четвертую книгу, там пятую книгу. Ну, тут, тут это война дурацкая, да, а тут Бермуды вот те раз нельзя же так. И вот получается, что эта книга она как бы не недонабрала вот свою энергию, своего атрибута. Но фактически, каждая вещь, она, она набирает вот какую-то, какую-то такую энергию, она еще доберет. Понимаете, э, все, все, вот эти книги, они, ну вот, Андрей Григорьевич Цафронов, как бы там мы сходимся с ним во мнениях, не сходимся, чаще расходимся, но мы вместе начинали, я в 84-м году, Стоценко, он в 85 он вот мне прислал свою книгу, и эта книга, она тоже знаковая, там, э, как бы, ну, когда мы вместе учились, он совсем был молодым человеком и свои мнения скрывал тщательно, ну, а, а сейчас он в своих книгах эти мнения выдает, я ужасаюсь, какой кошмар, вот, но, тем не менее, это его атрибут, это его атрибут, это его труд, это его книга, вот это его продолжение, как бы его мысли, как он видит вообще Вселенную, его взгляды, и то, что он хочет передать тем людям, которые ходят к нему заниматься. Что, что еще может быть атрибутами? Ну, я покручу штатив, вы уже извините. Ну, вот, получается, вот есть такой плакат. Я вот этот плакат, мой друг, с которым мы начинали йогу в 1984 году, Андрей Григорьевич Цифронов его хорошо знает. Это громогласный, высокий Игорь Кедровский. Вот здесь в Америке он делает плакаты. Вот это он тоже делал. Это американская учительница Рене Харт. Харт как сердце. Вот она занимается вот этой вот дотерой. Висит у меня в офисе этот плакат. Тоже Кедровский сделал. Это как бы ее атрибут. Вот это вот все. Это мои атрибуты. Все они настоящие. Это вот это вот лицензии штата по купунтуре и массажу. Это школа, которую я закончил. Это самое важное. Вот это вот, это сертификация uh, Medical Examiner Board. То есть это главного юриста штата Нью-Джерси. Вот это вот разные года национальной сертификации. И это я брал дополнительное образование в Харвард Медикал School когда оно еще стоило недорого. А это характеристика одного из лучших хоккеистов Нью-Джерси своего времени. То есть все это мои атрибуты. У меня весь подвал заклеен в таких вот разных дипломах. Вот, вот это, это тоже атрибут. Вот это тоже атрибут, который как бы висит в офисе, все его видят. То есть э, есть разные вещи. Которые накачивают Свою энергию Ну вот, вот это тоже атрибут Потому что я посмотрел Сколько это кресло стоит И получается что То есть вот атрибут Вот это Сюда человек ставит ноги Сюда он залазит Это все переворачивается Тут угол 45 градусов и получается что человек Как бы висит вверх ногами Но так как его держат за ноги вот эта штука, этот зажим. 45 градусов не сильно много, но человек висит вверх ногами, у него растягивается позвоночник, растягивается шейный отдел. И получается, что мы таким образом можем людей лечить от различных заболеваний. И чем дольше времени, чем больше людей проходит, через вот эти вот машины, аппараты, атрибуты, плакаты, тем больше энергии на этом на всем остается. Поэтому вы можете представить, сколько энергии собрали на себя египетские пирамиды, или собор Святого Петра в Ватикане, или тот же самый знамечательный фонтан возле библиотеки Конгресса, который как бы, ну я понимаю, плагиат, но мы же не можем сказать что украли просто внешний вид, но в действительности все, кто был в Италии, все прекрасно знают, где этот фонтан в Италии расположен, который в США украшает подступы к библиотеке Конгресса США. Ну вот это тоже Италия. Хотя раньше я сказал, что это Прага, но я посмотрел, извинился, исправил свою ошибку. Италия, конечно, грандиозная, в Италии было много непризнанных мастеров, и один из непризнанных итальянских мастеров построил стену московского Кремля, я понимаю, непопулярна война, но это правда. И когда вы приезжаете в Верону, по-моему, в Верону, и вот когда они узнали, итальянцы, что оказывается этот архитектор непризнанный, которого под улюлюканье выгнали с Вероны, он в России построил грандиознейшее сооружение, то они ему предложили в Вероне поставить маленькую копию стены, которой как бы в Кремле. И поэтому все, кто как бы в курсе, что такое, когда приезжают в этот замечательный город Достославный, Неаполь, город Достославный, Лопа, да, а это Верона, и получается, что они видят вот кусочек такой архитектуры. Я понимаю, что сейчас тема не модная, но, к сожалению, как недавно один комментатор украинский начал загибать, что нужно памятнику Пушкину все порубать. Вот, и это меня достает. Ребята, извиняюсь, должен прерваться. Спасибо.